Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Краткие фразы на английском. Представьте себе, вам необходимо спросить в каком-нибудь англоязычном городе, как добраться до центра города. Итак, скажите пожалуйста, как мне добраться до центра города? Ответ. Excuse me? Простите меня. How can I get to the sense of the city? Простите меня или извините меня. How can? I get. Как мне добраться? How can? Как могу? I get. Я добраться. To the sanche. К центру, кого, чего, города, of the city. Вот и все. Excuse me, how can I get to the center of the city? Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю всем вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. So пока Пока. Bye.